Так приятно было узнать, что ты хочешь меня проведать. Ты правда придешь? Надеюсь, тебя не смутит место, в котором я сейчас нахожусь. Нужно просто подойти ко входу и позвонить. Они быстро открывают. Нам недавно разрешили прогуляться к местному ручью. Или мне это приснилось? Скорее всего, приснилось. Мне эта прогулка напомнила, как я в детстве перед дождем убегал в лес. Хорошо, спокойно. Не знаю, почему я здесь. Сложно сказать. Я и сам, честно говоря, не понимаю. По-моему, я в порядке. Мой сосед, вообще, приятный парень. Иногда разговариваем. Он тоже в порядке. Ты, может, не обратишь внимания, но я смотрю в зеркало каждый день. И знаешь, уже забыл, сколько мне. Часто вспоминаю учебу почему-то. Было трудно, но интересно. А вот и я, вот там, на задней партии, Пишу что-то. Здесь делать особо нечего, поэтому приходится только спать и вспоминать что-то. Какого цвета обои у нас дома, ты помнишь? Не говори, не говори, я сейчас попробую сам. Вот так всегда, пытаюсь вспомнить что-то, а потом сниться всю ночь. А на другой квартире, где мы жили, какие обои? Интересно, как дома сейчас? Кстати, слышишь, птицы? Э, хоть место и отдаленное, но птицы прилетают постоянно. Не всегда их видно, но зато всегда слышно. Бывает, смотришь в небо, а там летит. Красота, глаз радуется. Слышу ступ копыт все время. Не помню, как называется эта книга, но почему-то вспомнила о ней перед сном. Так хотелось бы перечитать. Наверное, из этого и приснились. Кавалеристы. Все на лошадях и красивые. А вот это, кстати, я глянулся в камеру. Скоро зима, но ожидание почему-то теплое. Это из-за детства. Помнишь, как мы вместе играли в снежки? Вот ты. А это я. А вот там соседи. Пусть и снежно, но зима была приятная. Помню, как зашел на кухню, а там солнце в окно и тишина. Утренняя погода не балует, так неприятно за окном, поэтому снился какой-то лес в тумане. Пытаясь разглядеть что-то, ничего не видно. А когда пытаюсь уйти, не могу сдвинуться. Стою и стою, сколько сил не прикладываю. А потом напрягаюсь и вдруг, и вдруг начинаю лететь. А потом вдруг останавливаюсь и смотрю, а меня вроде бы должен кто-то ждать, но никого нет. Вспомнил лес рядом с нами. Рядом с нами уже был лес, правильно? Иногда кажется, что он там был. И вот я там стою, а солнце медленно заходит. И так хорошо, спокойно, тихо. Как я любил на руках литературы древнюю Грецию. Ты же помнишь, лучше меня мифы не знал никто. Помню, как мне рассказали, что недалеко от этого места держали оборону спартанцы. его спартанцы с ними леонид Да, прямо рядом с этим лесом и закатом во время битвы царь леонид подбегает к одному из спасающихся мирных жителей и просит передать путник придешь когда в спар